Ресталище, послесловие. Жизнь и случай. При дворе Его Величества случая равны нищие и короли. Жизнь тоже случай, и каждый способный чувствовать и понимать причастен Ее высочеству, паладины, стражи вечности. И доблесть служит отличительной чертой преданности и веры. В рыцари посвящены избранные. Они обречены, их принесут в жертву языческим богам и народам. Только за то, что они есть. Само их присутствие мешает произволу и беззаконию варварских порт. Однажды, лицом к лицу, жизнь сталкивается со смертью, и паладины отступают на небеса, Туда, где ангельская рать Гвардии в белом Охраняет каждый наш шаг. Все, что происходит там, в Поднебесье, Сказочными мифами воплощается на земле, Но паладины не обманывают вассалов, Пропорции подлинны и мысль добра. Размеренным стихом Радостным звуком несут они ее нам, оглохшим, ослепленным в мире роскоши и нищеты. Опыт чудовищен. Это горе заставляет забыть тысячелетние образы и идеи, отречься от двора ее высочества жизни и перебежать на задворки, в которых можно обеспеченно существовать. Кому обращены паладины? На чье понимание рассчитывают они, и все же сокровищница души не бывает пустой и исполнена их трудами. Его преосвященство смысл исповедует принцессу жизнь, он знает ее невинные тайны, он благословляет ее любовь, чтобы спасти самое ценное, чем одаривает она, душу. Его Преосвященство не ко двору Его Величества. Однако с ним вынуждены считаться, хотя упрятывают надежно. Недаром его так любят отыскивать старики и дети. Мысль, растраченная немыслимым ее окружением, естественной трясиной забвения, не может, не должна стать изгоем. Маладины на страже. Радный труд ясен и прост. Через гибель, приобщение к памяти, Которая, становясь старше, всегда моложе самой себя. Им нужна только сосредоточенность. И происходит чудо. Вещи нарекаются живыми именами, И божественный свет его преосвященства озаряет бытие чтобы источник поэзии и вдохновения никогда не иссяк. Громада времени и обстоятельств давит, загоняет в угол, призывает беспамятство. Слово теряет смысл, предмет молчит, он пуст для любого, кто не вкладывает в него душу. Как вложить свою душу, не потеряв ее? Это и есть искусство целокупная культура чувств и переживаний. Этому научают паладины, обоготворяя невозможность и не признавая то, что кажется в порядке вещей. Тысячелетия люди заняты ими, не печались о том, для чего. Калькуляция составляет абсолютную ценность, газеты важнее книг. От Оттого самое страшное и властное слово – слово «будничное» – тая, Жизнь взмахнет покрывалом Майи, А мы так и не взглянем в глаза Его Преосвященству. И это подлинное невезение, Действие по недомыслию. Вещи горды, их душа молчалива, Паладины возделывают прекрасные цветы В садах посреди зла, И мир потому еще вертится на оси, что опыт материального всего лишь служка при дворе Его Величества случая. Смысл воскрешает души, исполненные чувства. Паладины преклоняют перед ним колени и поручают ему свою жизнь. Оруженосцы следуют за ними. Сомнения более не гложет ее высочество. Она находит радость в себе самой и с лихвой отдает ее миру. Мы смотрим на небо, а небо вглядывается нам в души своим долгим, пристальным оком. Что в них? Музыка или скрежет? В состоянии ли мы соединить мир земной и мир бесплотный в одном пении, когда душа вещей, тело мысли, обрадуют оба мира совершенным сообщением? Впечатления быстротечные, ощущения мимолетные. И пропасть бесчувственности не дает нам покоя. Мы бросаем в нее все подряд, что может всколыхнуть затухающую способность покачиваться на волнах удовольствия. Увы, это совсем не те чувства, которые спасают нас. И привязывая себя к бесполым последствиям недостатка любви, мы все более разбрасываемся по житейским перипетиям. Память позволяет собрать в целое разрозненные части.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 и остается только улыбаться, и взгляд свой устремлять на небеса, и говорить рифмованную речью, Не требуя ни лавра ни венца, и видеть боль, и радость человечью В бесстрастие отрешенного лица. Паладины не искушены и свободны в мире земном. Мир бесплотный обязывает целомудриям. Память ценна сама по себе, облачена высшим предназначением служить всем и каждому. Красота и любовь обретают новую жизнь, и смысл милостиво согревает дыхание. Происходит чудо. Душа исполняется чувством, и люди, географически и исторически разобщенные, понимают друг друга. Поэты, дети и цветы, целомудренные пространства, сообщение цивилизаций. Нет любви, нет красоты, нет добра, счастья нет. Хотя, конечно, есть все, но как-то не ухватиться, не прочувствовать это все, что нам хочется. Начало в несомненности бытия, несомненности смысла. Его Величество Случай предоставлен нам, чтобы мы увидели Бога не только на небесах, но и ощутили Его присутствие в любой вещи, пусть дьявольски искушающий нас. Мысль Паладина украшает земной шар, как некогда древнегреческий полис украшал человека. Паладин поет небо и вечное стремление всего живого к нему, и размеренное течение повседневной жизни Обнаруживает меру безбрежного. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. Небесные сферы не вышелушиваются, как семена, однако умный взор высвечивает за сермяжной оболочкой скрытую суть. Душа, как сад, требует постоянного ухода. Одно ложное слово, неискренний вздох и мысль убита в самом ростке, и чувство мертво, как мертво все, что нецеломудренное. Любовь и красота – порождение мгновения, столь неуловимого, что и само его озарение кажется чем-то надуманным. Нужно каждый раз по-новому побуждать себя видеть, находить и понимать неприходящее в приходящем. Псалмопения никогда не бывает много. Паладин меняет меч на перо. Мысль и слово Поэт – форма достаточно редкая и к миру вещей в известной степени не приспособленная. Он верит в то, что мы услышим друг друга. Его гений вхож к любому из нас и любим нами. Ведь это не он один гостем пришел в мир. Но великая сила, которая объединяет нас в своем языке, нации и культуре. Его слова капризны, как ребенок, и отчаянны, как герой. Поэты, подобны огромным деревьям, плодородным как экваториальный лес, древним, как гиганты былых эпох, и каждый из них спасительный мост над пропастью непонимания. С их именами его преосвященство и ее высочество,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 Не стало меньше святости и боли В глазах больших суровых лиц икон, Превратностями невеликой доли Измерено движение времен, И были слезы в говоре острожьем, Молитвы и молчание, и смех, И рядом человеческое с Божьим, И рядом покаяние и грех. Рождение мысли благо, что не поддается сомнению, первый и окончательный постулат действительности. В смысле начинается бренное существование человека и ею завершается космическое его путешествие. Мысль поэта влечет тысячи новых мыслей, детски чистых и отшельнически святых. Это повесть без окончания, как веяние весны. Поэзия входит в дома людей радужных и радушных как прикосновение обожаемых рук проникает в самое сердце. Все, что ей надо, – любовь и мечтание. Ничто не огорчает и не угнетает ее. Душа поэзии свободна от воплощения. Одна наша с вами душа. Пусть нас ослепляет величие былых эпох. В новейшие времена человечество уже не имеет права на зло. Обороните мысль от потравы скотом. Дайте прорасти ее семенам. И тогда она сказочно обратится в новые формы и виды, и прежде неизвестные прекрасные творения гармонизируют некогда бедное и унылое пространство. Человечество экспериментирует. Только чье же естество мы испытываем и пытаем, какие скрипки разымаем на части, чтобы расколоть деку и сломать душку внутри? Не свои ли души? Мир земной принимает очертания огромного зоопарка, за тропинками границ, в клетках своих государств, мы все тщательнее наблюдаем и экспериментируем. Сбрасываем бомбы, выводим коварные вирусы, а потом ищем вакцины. За решетками малых и обширных вольеров, на позволительном удалении друг от друга, мы не изъявляем желания что-либо видеть и слышать. Однажды мы уничтожим всех и вся ради всепланетного эксперимента. Мы – иммигранты на родной планете. Огромное солнце былых эпох восходит над паладинами, а мы в полудреме едва ли заглядываем за горизонт. Что можем мы знать? Что можем мы сказать о ее высочестве и его преосвященстве, кроме того, что они не сводимы исключительно к нашим проблемам? Стихия зла и притворении добра. Первая стихия. второе стихия. Ее высочество снизошла до нас, и всякая теодицея надумана. Не надо оправдывать его преосвященство за все то зло, что есть в мире. Мы сами вооружаем его. Жизнь и смысл никогда не покидали нас, и даже его величество случай до сих пор позволяет нам крутить свою рулетку. Душа растворена в благословенном и жалостном органическом составе, таинственном обмене веществ но сердце поющий колодец вмещает в себя весь мир и облака и травы и звезды в мут на серых небесах а в них как не узнать любимые глаза что вот уже смотрят с самого дна на те же звезды облака и травы вещи умеют мстить они не любят натурализма что не сводит на нет их души если смотреть на них свысока, они кажутся мелкими и умело сталкиваются с верхних этажей. Если рисовать их в сером и черном, они рождают темные чувства в душах самих художников. Одна и та же краска, слово и жест, каждый по-своему могут поклоняться смыслу. Что видим в вещах? Как часто наделяем их своим злом? Сколь беззвучно для человеческого уха движение небесных сфер, лишь смена времен года, дня и ночи подсказывает, что и там, наверху, не все в покое и безмятежности. Глаз видит мир на плоскости, и мир, отраженный в нем, проникает в сознание достаточно глубоко, чтобы с достоверностью предстать перед нами трехмерным это фокус зрения, понимание мира и мир понимания. Вне нас не только наши зрительные впечатления, вне нас все мыслительное пространство, внутреннее и внешнее, нигде нет промежутка лишенного смысла или обойденного жизни. Бытие то, чего никогда не было и не будет. Бытие есть данность, настоящий момент. Спряжения глаголов, предметные референции принадлежат миру вещей и только путают нас. Беден наш язык. Паладин выбирает кисть, чтобы служить его преосвященству, проникает в суть слова и обращается к его смыслу, а не к образу или картинке, нарисованному по недостаточности. Если слову и позволено быть пустым, то смысл всегда полон и только он поэтичен. Мы вынуждены заключить мысль в предмет краску, слово, и она умирает, когда мы забываем о ней, упиваясь самим словом, краской или предметом. Она с ними, но не привязана к ним. Эти два начала, смысл и его воплощение, столь же не схожи, как мысль о предмете и сам предмет. Нет смысла – нет цели, нет паладинов при дворе его величества случая, нет мыслей – нет жизни. Что толку трясти кулаком в мире, где присутствует смерть? Что иное, кроме зла, могут вещать бессмысленные вещи бесцельного мира? В таком атеистическом кошмаре дьявол, нежелание понимать, нашептывает о мировой справедливости. Жизнь по белым квадратам прошла.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 покаяние в слабости, просьба о милости. Поэт пытается изменить мир изнутри. Он приходит, чтобы воздать должное, чтобы утвердить мысль, не приходящую в своей ценности. Поэт – один из тех, кто ведом красотой своего оружия. Тысячи ночей провел он в молитвах, чтобы его стараниям суждено было осуществиться. Он упражнялся в умении слышать петь и дышать, как гимнаст упражняется на своих снарядах. Он был откровенен наедине с самим собой. Теперь он готов стать паладином и быть откровенным наедине со всем миром. Помним ли моего неудачника, жившего для музыки и поэзии? Обезьянку и клеенную скрипку отправили моему и за годы молчания в конце концов забыли, что такое горные хребты. Разглядим ли теперь огненные колесницы, мчащиеся не по нашим небесам, поезд, уходящий вдаль, и путь без станции и платформы. Все прекрасное трудно. Мы идем к себе весьма издалека, анфиладами пустынных залов коридорами полутемных пространств, идем, дробясь в отражениях, теряясь в зеркалах, через жестокие мистификации и смутные видения прошлого. Ангелы десятого круга в поисках своей потерянной сути. К себе можно и не прийти. Путь далек и запутан. Итог всех страстей чудесное превращение в мастера из под мастерия паладина из оруженосца. Его величество случай покровительствует ангелам и паладинам, хотя и твари, и созвездия одинаково равны перед ним. И мир земной оказывается жив совсем не борьбой за существование и естественным отбором, но словом его преосвященства, что призвал быть бытию вещи и солнце. И потому сказано, что слово – это Бог. Живое слово паладина, черными значочками, напечатанное на тленной бумаге. Все явления ⁇ знаки. И в мире нет ничего лишенного смысла. Знак к знаку, волокно к волокну. Шаг за шагом мы собираем ткань духа своего, разодранного миром. Голос и облик. В истории страны народов звучит один голос ⁇ голос мирового пространства и времени. В этом голосе звезды Поднебесья и океаны Земли, его преосвященство смысл, представляемый нами безмерно холодно и отвлеченно, чтобы услышать его и проникнуться им. В этом голосе Интимное отношение к ее высочеству жизни трепет в лоне ее дыхания. Человек всесильный в бездушном и бессильный в живом, глядит слепым оком. Нужно сменить точку зрения и оживить взгляд. Омертвение наступает, как только в поле зрения попадает вещь. Попытки увидеть суть, понять смысл проходит жизнь. Выйти из естественной предопределенности, в которой рождение заключает смерть, исключить всякую вещь и суждение о вещи, означает постигнуть смысл, иными словами, ума Ума Умозрение – не вещь и не процесс, имеющий место и время, но интуиция, видение и понимание, Данное сердцу от Бога. Искусство. Как часто оно сокрыто от нашего мутного взора, сонмом житейских штучек и передряг, Как часто мы боимся признаться в своем бессилии! чердак захламлен скопищем вышедших из употребления предметов, от которых избавиться невозможно. Однако память все еще принадлежит нам, и свет не сходит даже в подвалы. Мы видим, слышим и чувствуем. Мы можем помнить, что видим, слышим и чувствуем. Ничто не исчезает и не возникает из ничего. Все только медленно переливается из одной чаши в другую. Чаши огромны, как океан, который шумит внутри и снаружи. Мысль не волнует, скорее успокаивает. Что обещает нам душа, исполненная чувством? Повторение одних и тех же вопросов, возвращение к одним и тем же ответам, и опять страстное желание повторить все сначала, чтобы воскресить в памяти жизнь. Наверное, в череде дней, в сумятице разговоров, непредсказуемости событий, есть своя мера. Безбрежность обязательно должна знать меру. В океанских летечениях, ли воздушных липорывах, из чего происходят шторма и ураганы, девятый вал и после тишина. Его величество случай дает нам жизнь. Его преосвященство смысл освещает ее. Ее высочество обожает перы и балы сталща и турнир. И наше земное существование одно грандиозное приключение: авто, пробег, на котором в веках прославлены любовь и красота. Ничего не остается от приходящего, смысл медленно переливается из одной вещи в другую, из одной жизни в следующую. Это не просто вечное движение с его умиранием, и воскрешение. Это бытие, как оно есть. Время лишь фиксирует точку отсчета, которой не было никогда. Пространство продляет момент первого озарения, которого не было никогда. Слышен лишь голос, то ли ангельский хор, то ли пение сфер небесных, Где совершают скрометный путь маяки и светила. Все осмысленно, и камень, и цветок, и три девятые земли. Во всем душа и поэзия. Мировая скорбь пронизывает каждую частицу мира, как притяжение вселенной. Мир может быть понят как вещее слово, душа вещей и тело мысли. В молитве музыка его, и слово истекает из пыльных томов и проступает в мире земном. Как мира из-под коры аравийских деревьев. Доверие слуху, доверие зрению, Но чуткая рядом война. Гибель вещей не лишает жизнь смысла, Гибель людей, бытие и небытие, Ресталище смысла и бессмысленности. Тьма поглощает вещи, Воздух теряет качество, Нечем дышать. Всего лишь шаг, Чердак и небо, миг освещенности и абсолютная тьма, глаза открыты, руки вытянуты вперед, Надо идти, не справиться с волнением. Мелодия во мне звучит. Наверное, Бог ее хранит, От безысходности невзгод, Который год, который год, Когда кругом темным-темно.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 Разговоры о политике и экономике вряд ли приведут к душевному равновесию и всеобщему благосостоянию. Надежды и упования общества предмет достойный более астрологии, чем науки. И если требуется поддержать не тело, больное и слабое, но сам дух, чтобы не угас в теле, поэзия единственное спасение. Смысл совсем не то, во что можно ткнуть пальцем. Не может быть оправдано то, что нельзя оправдать. В части не атрибутивны. Причудлива дорога на небеса – редкие участки прямого пути. Развилки и тупики, теренкуры и змеиные тропки ведут по окрестным холмам. И если не найти их, то и не перевалить за пригорок. Другой.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 Не проронив ни вздоха и ни слова, моя душа поселится в другого. В тюрьме заточен дух, но освобождение еще не свобода, освобождение радость общения с бытием. Эта радость не жизнь ли сама. Бытие одна мировая скорбь, артистическая мысль, радость в сопричастности действию, гибель в отлучении от него, последняя песня поэта, не все его слово, паладин выбит из седла и растоптан громадой времени и обстоятельств, но целое его оружие и доспехи. Они будут покорно приняты из окостенелых рук, как латы и меч и подняты как щит героя. Цивилизации стыдно пробуждаются, чтобы ее высочества жизнь оскорбленно не отвернулась от заброшенных ими садов. Поэзия примиряет все присутствующее, и благодатно туго ведет к блаженным рощам. Двое мысли разрушает города и разделяет народы. Только мысль взращивает семя и возрождает из пепла. Уничтожение древних народов, в которые цивилизация погружена корнями своих языков и обязана первоначальным знаниям и прогрессом, подобно убиению праотцов, и потому жизнь несносна там, где забыли его преосвященство смысл. Паладины при дворе Его Величества случая не позволяют беспамятности разрастись до беспамятства. Поэты воскрешают души живым словом, что только немыми буквами напоминает о начертании изношенных повседневных фраз. Мир бесплотный музыкальной мыслью звучит в душах людей, которые слышат речь ее высочества и стремятся помнить общение с ней более, чем самих себя. Души глухо, не мои не слышат и не говорят, но и они способны звучать. Кто не писал стихов юности или детстве, кто не смотрел на небо, все более погружаясь в его безбрежность, Не ослаб его свет, не пришла еще старость. Старость. В этом городе улиц беднейших, Сквозняками получатся шторы.